Как бы это, снова Гринч, ну, симулятор Гринча. Это один из моих самых обожаемых мини-режимов. Как я понимаю, здесь добавили новые дома, все такое. Кажется, здесь кто-то был. Да, здесь уже кто-то побывал, мягко говоря. Так, и как сюда залезть? Вот так вот, понял. Оп уже вижу подарки так ну-ка там кажется пусто но да ладно <г <clutch> <г <Devices> так ну слушайте по крышам если тут прыгать бегать можно будет и а, чё, ничего потому что сейчас мы с вами спрыгнем сюда опа и сейчас мы с вами займем призовое местечко ну по крайней мере я так думаю Надеюсь, мы с вами как раз займем хоть какое-то место. Так, тут очень много темных мест, тем более я с шейдерами сейчас на данный момент. Так, слушайте, а я их, кажется, не догоню. Так, вижу открытое окно. Надеюсь, здесь хоть что-то есть, или тут уже все разворовали. Ну. Нет, не все, Смотрите, Тут еще что-то было. Так, ну-ка, может, э как бы... Кажется, человек просто взял и пропустил этот подарок. Вот, ведь... Будет... А мы тут слишком культурные сидим. Так, ну-ка, я так понимаю, здесь... Да, здесь уже кто-то. Твою мать. Мне это совсем не нравится. Я не знаю, куда здесь идти нужно. Кошмар, у меня 11 подарков. Я не займу призовое место. Господи. Мама дорогая. Там же люди по 20 подарков собрали. А я... А я 12. У меня 8 место почему-то. А чё, тут реально ни одного подарка? Ну, был один, конечно, но... <див Azim> Это чё, все что ли? Давайте тогда по крышам побегаем, пособираем. Может, дома на этим нормальные. Так. Ну-ка. Ой, мы зависли. О! Нифига, полетел. Так, как я понимаю... Здесь в этом доме уже кто-то. Давайте посмотрим лучше на карту. Да, здесь уже кто-то был. Все подарки сейчас на крышах. Твою мать. 60 секунд осталось, мама дорогая. Я уже никого не догоню, никого не обгоню. Вот просто. Хотя там подарков много. М -м -м, на крыше. Давайте, опа, вот так залезем сюда. Посмотрим, может, этот дом еще не облутали. Ага, сейчас. Сбежался, блин. Захотел. Вот тут все приближали прям Как в этот дом залезть? А, только так, что ли? Ой, я уже не успею, кажется. Ну, да, 30 секунд осталось. А у людей там под 30 подарков, под 40. Смешно. Или смогу? <гас> Кажется, не смогу, потому что я сейчас э -э просрал. Хотя я мог. Я мог, к сожалению, но я этого не сделал. М -м, обидно, конечно. Но вот так вот. Седьмое место как бы тоже место. Давайте перейдем к следующему раунду. Так, как бы все побежали мы с вами сразу-сразу заходим в дом. Сразу воруем все подарки, просто все, абсолютно все, пока сюда никто не пришел. Потому что, если сюда кто-нибудь зайдет, или уже зашел, то нам хана, почему-то чувак без скина. Вот собака, Это были мои подарки. Там на мосте, на мосте, на мосте, под мостом, кстати, тоже были. Так, главное это собрать все подарки, вот простые, вот, и вот эти, которые вот на, мо на мостике, вот эти вот, потому что, возможно, они нам понадобятся. Так, давайте попробуем зайти в этот дом, возможно, он, он уже залутан, хотя, эм, что-то мне подсказывает, что его никто не лутал. Так, здесь нет, и главное, еще, ребят, нам смотреть нужно, то есть, повнимательнее. И я не понимаю, типа, что происходит? Почему мне все как-то жестко дергается? А? Так, этот дом, я как понимаю, залутан. Да, нет, нет, да, сразу говорите. На ушка, шепните мне, он залутан, нет. Так, ну-ка. Блин, с шейдерами ничего не видно. Вот просто, хоть убейте, но не видно. Давайте еще вот здесь побегаем, может здесь что-нибудь есть. А, здесь ничего нет. А, я пришли вообще, блин. Так, ну-ка, сейчас я вижу дом закрытый. В закрытых домах всегда много подарков, но будет очень смешно, если его кто-нибудь сейчас залутает. Это будет вообще не круто. Ну, слушайте, это хорошо то, что карту, ну, поменяли, потому что она уже, не знаю, прошлый уже... Мне приелись, так скажем Потому что они были постоянно такими Вот, и сейчас я Проникаю в этот дом Вот так вот, здравствуйте По типа, Hello Moto. это мой Это мой Тут есть что-нибудь? Да, тут есть, тут э, Нету Так, и кстати Убрали снежки, я заметил Убрали снежки, почему-то Вот это странно уже это очень-очень странно. Так, может, в картине что-нибудь есть? Нет, в картине, видимо, ничего нет. <с> К сожалению. Так, это все подарки. Так, я сейчас могу занять призовое место, кажется. Но меня немного там э, свихнули уже. Так, ну-ка. Опа. Да, именно мимо надо было пролететь. Угу, конечно. Сейчас мы с вами залезем на крышу. И будем как Карлсон, короче. Потому что... Апа. Просто потому что... Меня спихнули. Меня капец как спихнули. И мне это не нравится. Я сейчас вернусь на свое законное место. Третье. Опа. Кажется, дом не залутан по крайней мере, тут крыша. Давайте попробуем. Попытка не пытка, как говорится. О, удачный дом, удачный дом. Отлично зашли, просто супер-мега. Классно. Давай, ну давай. Подбирайся, подарочек мой любимый. Так, ну-ка. еще что-нибудь еще? Сейчас посмотрим, побегаем. Может, я что-нибудь пропустил, как всегда. Как мы любим. 10 секунд. О, вот здесь осталось пару подарочков. Блин, одного не хватило до первого места, представляешь? Представляешь? Вот просто одного не хватило. Хотя, если сейчас посмотреть, то... Блин, кажется, на крышах уже не осталось. Или там был один. Ну ладно, давайте тогда выйдем